Доброго времени суток. У нас сегодня на обзоре косильная головка. Сейчас мы распакуем ее, посмотрим. Она мне только пришла сегодня. Пришла довольно быстро за две недели. Вот такая вот интересная конструкция. Довольно увесистая, хотя и пластиковая. Имеет снизу черный пластик. Черный пластик сверху. Пластик коричневый. Сейчас посмотрим, может где-нибудь есть название пластика. Так. Нет, нигде я пока название пластика не вижу. Вижу сайт производителя не знаю английском написано сборка на 4 болта хочется конечно посмотреть что внутри так внутри запаяна резьбовая часть втулочка с резьбой надеюсь она подойдет к моему стилю я даже что-то не уточнил я думал так как вот здесь вот оставлено под гайку, я думаю, что накручиваться будет вставляться родная гайка и затягиваться. Нет, она, там имеется резьбовая часть во втулочке. Во втулочке. Суть этой косы в следующем. В нее заправляется вот такая вот леска. Леска написана по 22 см концы. Как она будет работать с 22 см я пока не знаю. Мне кажется, это очень много. Тяжело ей будет. 2 хорошо вращаются 2 тяжело вращаются так ладно пока я вы на два ика. Два усика. Леска. леска так вот такой принцип и она мне нужна для покоса у него вот такой принцип работы на 4 лески. если у вас мощная бензокоса, то она будет тянуть. у меня лошадка сразу скажу на четыре конца она не будет тянуть, только на два конца, то есть 4 вот так вот лески, она еще будет работать. у меня два года пользовался я алюминиевым пауком, алюминиевым пауком. В связи с ампутацией необычные катушки не подходят, мне никак не зарядить их. когда леска заканчивается я пользовался пауком алюминием, все меня вполне устраивалось, но там надо, чтобы леску каждый раз зарядить, с этой стороны откручивать, с обратной стороны головки надо откручивать ее, то есть глушить полностью бензокосу, переворачивать и откручивать. Эту я катушечку взял за 500 рублей, я думаю, что взял по принципу, исходя из того, что глушить уже бензокосу не надо, а просто достать, достать вот эти усики лески и вставить и продолжать работать дальше. То есть, вот такой принцип, я его только по этому принципу сейчас и взял. Так вот, посмотрите, выглядит катушка в разборе. Довольно аккуратное литье, облой тут вот минимальный. Черный пластик, толщина его примерно миллиметра три с половиной на скидку. Сделано ребра усиления, основной пластик. Толщиной где-то примерно миллиметров 5. Сделано тоже все аккуратно. Так, шпульки вот этих, которые вставлять, вставлять надо леску. Леска родная у меня сейчас нету. Штангель циркуля не могу померить. Она влезает, как вы видите, идеально. А вот уже покупная леска. Я пользуюсь леской. 2 и 4. Это квадрат закрученный. Я ее уже вставить не могу. Придется дорабатывать при помощи сверла. Вот, как видите, она никак не вставляется. Ну ладно, это не критично. Рассверлю тоненьким сверлом. Соберем все обратно. Так, для удобства, чтобы ничего не попадать, здесь убьем. Тревочек маленький пазок. Все. Захлопаться нормально. Четыре самореза. А у меня штиль, 55 и тут первая же сразу проблемка выскочила, первая проблемка, то, что у производителя не указано, шаг резьбы, вот внутри этой штулки запрессованной. Во-первых, ее очень тяжело рассмотреть на фотографии, на фотографии очень тяжело рассмотреть, и я думал, она, раз здесь есть отштампованный, отформованный шестигранник, я думал, будет закручиваться это дело при помощи родной гайки, но родная гайка даже в это дело не идет накручиваться всего лишь, накручиваться даже не хочет накручиваться, она вообще не накру... вот, накручивается, вот накручиваться всего лишь полторы нитки, полторы дальше она, все, дальше она не идет, по причине того, что здесь находится шаг на штиле, шаг резьбы миллиметр, а там шаг 1.25. Ну так, как у производителя размеры не указаны, буду требовать возврата. Ну что ж, давайте закруглять наш видеоролик. На дворе уже октябрь по поводу вот этой катушечки. маленькой предыстория. Когда я покупал на Алиэкспресс эту катушку, заказывал, там не было указано шага резьбы. Шаг резьбы оказался там 1,25. У меня на штиле шаг резьбы миллиметр. То есть мне это дело не подошло. Я отправил видео на Алиэкспресс, открыл спор, и мне, соответственно, вернули деньги. Но через некоторое время у меня полетел вот это уже восстановленный редуктор. У меня сломался редуктор, развалился подшипник. И, соответственно, я купил аналог Штилю, аналог за 700 рублей. И там уже резьба 1.25. То есть я продолжил работать вот этой Катушечка. Маленько После операции я пользовался вот такой, таким вот алюминиевым пауком. Скажу сразу честно, он неубиваемый, он неубиваемый. Даже вот стрелочка практически оборотов, показания в такую сторону оборотов, она не износилась. Что из недостатков у этого паука есть один недостаток. Его можно закрутить только при помощи вот такого самодельного ключа. Я встречал на ютубе YouTube видеообзорах утверждались, укакивались, что можно затянуть свечным ключом. Нет. Смотрите, какой не знаю получится, у меня показать не получится. Смотрите, какой люк у свечного ключа максимум можете только сорвать вот эти гайки. Я сделал вот такой вот самодельный ключ. Так, 25, 25 у меня на ключе получается. Двадцать четыре с половиной. Если очень сильно надо приложить усилие для затяжки, примерно такое, как усилие затянуть болт М10. Вот с таким приблизительно надо усилием. Если вы не затянете, с таким усилием леска просто вылетает, просто вылетает. И постоянно надо под рукой держать вот этот ключ. Мною было принято решение попробовать вот такую вот головку заказать с Алиэкспресс. Это мы теперь откладываем сюда. Прокосил я сезон, не целый, не целый сезон. Катушка себя показала очень э, замечательно. Опять же, в сравнении с этой, нет с другим больше ничего сравнивать. Эта катушка более тяжелее, эта катушка легче. И она берет большую нагрузку. У меня бензотриммер Хундай. Ой, Хундай. Хундай я уже не кашу. У меня бензотриммер Stihl FS 50, 55. И у него лошадок всего лишь одна лошадка, то есть слабенькая. Слабенький бензотриммер. Попробовал я косить на два усика. Не знаю почему. Раза три раза заряжал. Веска быстро вылетает. Я даже сначала расстроился. Думал, у меня слабенькая. Буду я только заряжать на два усика. На две стороны. То есть 4 уса. Вот так вот хотел оставить. Почему-то это самое быстро вылетало. Потом я стал заряжать на 4 уса. И вылет прекратился. В среднем хватает прокосить два 3 бака. Если, конечно, попадается какая-нибудь там, ну допустим, лебеда огрубевшая, дикая сморода, поросли, дикой малины, если вы где-то раскашиваете место, то конечно это расход идет лески бак к, к, одному, к одному заряду лес. Еще такая особенность, что вот в эту леску и в этот головку я заряжал даже и троечку, и четверку заряжал. Она встает сюда. Здесь только леска вставать будет 2,4. Отверстия только по 2,4. Или вам придется рассверливать. За сезон вот эти вот концы маленечко по износились. Поизносились. Я думаю, с таким талантом, с таким темпом, точнее сказать, мне хватит где-то сезонов на 7 козьбы я кашу немало кашу у меня только участок 48 соток и плюс я еще борщиков кашу за участком там большая там соток на 10 и плюс так еще об участок рассказывает то есть 48 соткам где-то у меня соток еще 15 сверху прилетает делаю я несколько прокосов делаю от двух до трех прокосов за улок чаще кашу об территорию плана кашу пореже два раза за сезон в принципе мне понравилось понравилось это самая коса такая из недостатков у нее особых нету только леска 2 и 4 но еще такой недостаток когда ее перегрызет вот в этом месте вот сейчас видите вот один усик перетерла осталось то надо при помощи гвозди как выцарапывать так она не вылезает что касается редуктор редуктор восстановил Сделал уже отверстие под шприцовку. Что ж, на этом ролик заканчиваем. С вами был Сергей. До свидания.